Сегодня мы проведем конференцию, она будет единственная в этом году вот по этой теме. Как сделать так, чтобы твой год был успешный? Вы получите часть рекомендаций от профессионала, человека, который делает не один год это. да, Я знаю всего очень много лет и знаю, что она может сделать правильно. И поэтому мы попросили ее в этом году вот, сделать такое наставление, да? сделать подсказку нам, как правильно это делать. Но все равно в начале года по привычке да? или по... Там, ну, да, скорее всего, по привычке. Мы пишем цели, конец года мы их подводим. Может быть, это пишем, но не, не концентрируемся где-то, делаем что-то неправильно. А когда тебя тренер или профессионал ведет и говорит, а как бы это надо было сделать? Вот здесь так, вот здесь отследить, вот в эту дату. И причем это не какая-то такая рекомендация жесткая, что делать только так. Я считаю, что мы все осознанные люди, и каждому из нас нужно послушать профессиональные знания да, и применить именно ту часть, которая тебе ложится, которая принимается. Ну, а дальше вы уже сами посмотрите, как это будет работать у вас в самые ближайшие дни. Итак, я слово предоставляю нашему другу, профессионалу, в этой не только в этой теме, лидеру по жизни, который знает очень много, который инвестирует в свои знания, в себя очень много средств, финансов, да, много времени, энергии, и она с удовольствием этим поделится. Итак, с нами Севаро Теляева. Друзья, всем привет. Ну, благодарю за то, что вы сегодня собрались. На самом деле, эта встреча у нас вообще спонтанно получилась. Я была в Одессе у Лены Сергеем, и до вылета в Одессу, за, наверное, за неделю раньше, я сделала себе свою карту желания, я делаю это каждый год. И приехав в Одессу, я рассказала о том, что у меня вот есть уже карта желаний, и там уже начали сбываться некоторые желания. Сергей и Леной заинтересовались и попросили меня рассказать им, потом решили, что рассказать надо команде, а потом решили, что надо это в чат выложить, кто желает, кто захочет, чтобы тоже поучаствовали. И получилось вот сегодня вот такой вебинар. На самом деле, в двух словах расскажу. Законы Вселенной работают для всех, независимо от того, верим мы в это или нет. Да? Поэтому карта желаний у меня всегда сбывается. И знаете, многие из вас меня знают, были в Казахстане, и у меня есть машина Kia Sorento. Да? Я приведу такой пример, как это у меня сбывалось. В, в конце 2012 -го года, начало 2013 года я составила себе карту карту желаний, и прямо в центре карты приклеила машину, белый джип, и написала «Хочу ландкрузер Прада». Ну и как бы отпустила, скажем так, этого вселена оно у меня висело год, и в начале 2014 года я снимала эту карту и готовилась Я честно скажу, я обалдела от того, что увидела, потому что у меня в начале 2014 года уже была моя машина, беленькая kia sorento джипик но а, я же просила ландкрузер я посмотрела на эту карту говорю, блин хотел ландкрузера а получилось и когда я посмотрела на картинку на картинке была kia sorento моя машина то есть то что я написала это вот но ну, никак не сработала сама картинка она сработала прям четко сработала поэтому для меня это был такой немножко шок. Тогда я поняла, что очень аккуратно надо выбирать картинки, и писать, и загадывать, и так далее. Сейчас я открою секундочку заметки свои, чтобы я ничего важного не пропустила, и прям по пунктикам пойдем, да. Ну, на самом деле, кто-то из нас верит в карту желаний, кто-то нет. Но, тем не менее, карта желания работает, она очень четко работает, и я вам хочу сказать, что попробуйте, кто этого не делал, просто стоит попробовать. Да просто это, это, это создавать это весело и а, очень интересно, а с другой стороны, а вдруг сбудется, скажете вы себе, и оно точно сбудется, да? Поэтому я на своем опыте могу сказать, что все сбывается. Кто меня знает, многие из вас меня знают, и вы видите, да, я иду по жизни, у меня фактически, ну, сбываются все мои цели. На этот год я перенесла на эту карту три своих желаний, которые не исполнились в прошлом году. Карту старую можно оставлять до сбытия всех желаний, можно поблагодарить ее, отпустить, я тоже дальше скажу, как это сделать, да, и, или перенести там, на, на Новый год уже там, с, с добавками, с корректировкой, и тогда точно, скажем так, все сбудется. Да? И тогда, и давайте тогда уже начнем. Да? Первое, что я бы хотела вам показать, это небольшое видео, вот прям несколько секундочек видно, да, мой экран, скажите, пожалуйста, Сергей. Да, видно хорошо. Давай, я включаю видео, оно, оно совсем коротенькое, две минутки. два раза звука нет на видео звука нет а как мне так может тогда я наушники отключу еще, еще раз. вот меня так слышно да, да слышно. давайте я включу видео пожалуйста я почему это видео вам у меня вообще целая подборка таких видео я увидела рекламу года два-три назад по первому каналу и, честно говоря, обалдела от этой рекламы. Поэтому я эту рекламу сюда включила. Пожалуйста, посмотрите. Наташа, скажи, если видео будет на группе... Мир. Тысяча снимков других людей, которые ты видишь на экране каждый день. Но мир больше, чем фотографии в интернете. И то, что ты испытаешь сам, не забудется никогда. Каждая фотография – это путешествие, в которое тебе предстоит отправиться. Airlines. Фотографии забываются. Когда я узнал о законе притяжения, я захотел проверить его на зиме и посмотреть, что из этого получится. В 95 году я начал создавать свою тоску мечты, на которой я расположил изображение того, что я хотел достичь или что я хотел привлечь, например, машину, часы или любимой женщины. Я находил изображение желаемого и помещал его на свою тоску мечты. И каждый день в я смотрел изображения и занимался цивилизацией желаемого. Я действительно погружался в ощущение того, что все это у меня уже есть. Время спустя я готовился к приезду. Я с коробки с вещами и мебель на хранение. В течение последующих пяти лет мы еще три раза приезжали. В конце концов, мы поселились в Калифорнии, где купили дом и целый год его ремонтировали, прежде чем смогли привезти все свои старые вещи пятилетней давности. И вот однажды утром сын заходит ко мне в кабинет, где прямо на дороге стоит одна из коробок, с которой не скрывались пять лет. И ну, сын уселся на коробку и начал стучать по ней ногами. Я спросил его, сынок, не шуми, пожалуйста, мне нужно поработать. А что там в коробке, пап? Я ответил, знаешь, там мои доски мечты. Что такое тоска мечты? Это то, куда я наклеиваю все свои мечты и цепь. Я вырезаю, наклеиваю и вешаю перед глазами то, чего я хочу достичь в своей жизни. Ему тогда было 5 лет, и, конечно, он не понял. Поэтому я сказал, давай-ка я лучше тебе покажу, чтобы ты сам посмотрел. Я открываю коробку, вытаскиваю одну из досок и вижу на ней фотографию дома, который я мечтал 5 лет назад. У меня просто перехватило дыхание. Это и был мой дом. Похожий, а именно тот самый дом. Я и не так что купил дом своей мечты. Я купил на фотографию и слезы теперь у меня Я Сын спросил, почему ты плачешь? Сынок, я наконец-то понял, как работает закон притяжения. Я помню силу визуализации. Я наконец осознал все, о чем читал, над чем работал, как я создавал дом. Наш дом самое лучшее этому подтверждение. Я купил дом своей мечты и даже не догадывался об этом. Скажем, ассоциативный локс-лайк, в силе геймпиадных составов фотографии сбываются. Ну вот, собственно говоря, вот, вот uh, таких примеров очень много. Сейчас секундочку, я включаю наушники. Слышно, да, меня? Uh, да, хорошо, хорошо. слышно. На самом деле все вокруг нас, знаете, показывает нам много знаков. Я вот такую рекламу, написанную или озвученную, вижу, вижу и слышу везде. И знаете, вот мы, кто из вас делал карты желаний, можете подтвердить, что нас учили когда-то делать карты желаний, вырезать с альбомов вот эти картинки нужные нам, которые понравились, да, клеить на карту и как бы ждать чуда, да? многое исполняется и приходит в нашу жизнь, это факт. Но когда я увидела вот эту, эту рекламу, я знаете, вот обалдела, это, это мало что скажет, да? <laughs> о моих чувствах, потому что а то, что вот в конце рекламы было, да, фотографии сбываются. Когда я поняла, что не картинка именно, а фотография, фотография того, что вы хотите, она сбудется, потому что во Вселенную мы отправляем, знаете, что такое фотография? Фотография – это значит, я там был, сам сфотографировался, и это у меня есть. Фотография – это то, что уже у меня то, что я прочувствовала, я потрогал, ощутил и так далее. Да? Поэтому первая рекомендация, да, с чего я начну, все, что вы хотите приклеить на карту желаний, рекомендую, очень прям, знаете, рекомендую сделать это, выбрать картинки, я скажу, как, и распечатать их на фотобумаге, в фотосалоне. И тогда это, знаете, это очень мощный посыл и энергетика, которая притянет вам, прям серьезное исполнение этих ваших желаний. Ну и первое, что нам нужно сделать для того, чтобы начать создавать свою карту желаний, это потратить время для того, чтобы прописать, что именно нам нужно, что мы хотим да, получить в 2019 году. Самое главное не зацикливаться, конечно, на этой карте и знаете выбрать действительно то что мое да не то что навязано обществом там квартиру хочу машину хочу да девушки не замужем говорят надо выйти замуж родить ребенка да это то что навязано с обществом вам надо подумать прочувствовать и выбрать для себя то что действительно вы хотите при этом вам нужно знаете выбирать реальные цели которые вы Думаете, что для вас посильно достичь в этом году, в девятнадцатом году, поскольку карта на год, да? Естественно, если говорить про сектор богатства, то если у вас заход там 100 долларов, к примеру, да, вы пишете 1 миллион долларов, то вы задаете себе и вселенной, знаете, такую очень-очень серьезную цель, Да. И надо постараться и вам, и Вселенной достичь этого, да, но ну, по-любому вы, конечно, можете это сделать, и если Вселенная даст вам в этом году не миллион долларов, а, к примеру, а 500 тысяч, то я думаю, вы тоже будете счастливы и не откажетесь, остальные 500 вы получите в следующем году. Ну, желательно, конечно, чтобы это была реальная цель, да, и еще, наверное, несколько таких советов или... Да, скажу то, что я делаю для себя, это никогда не сдаваться, не сходить со своего пути и никогда не поддаваться мнению людей, даже близких нам людей, которые э, говорят нам «не делай, не надо, ты не сможешь» да и так далее. Э, тоже приведу небольшой пример из своей жизни. Э, Когда-то в 2008 году Почему, собственно говоря, про карту желаний? В 2008 году я начала заниматься китайской метафизикой, занимаюсь уже 11 лет. И я считаю, что китайскую метафизику невозможно постичь и узнать полностью. Я до сих пор еще много чего не знаю, почти ничего не знаю, можно сказать. В 2008 году получилось так, что я была в Москве на тренинге, на лидерском тренинге. И тогда тренер который приехал, по-моему, то ли с Америки, то ли с Израиля, уже не помню, он сказал мне, ну, нам, нескольким лидерам, поставьте себе цель. Что вы хотите, чего вы хотите достичь, ну, в денежном выражении. Тогда я сказала, хочу 100 тысяч долларов в месяц, каждый месяц. Все, конечно, скажем так, посмеялись, похихикали над моей целью, и тренер сказал, женщина не может удержать такое количество денег, или рядом с тобой должен быть. Мужчина, который, сильный мужчина, да, который сможет это удержать и приумножить, да, будет очень тяжело, откажись. Но честно скажу, я не отказалась, потому что денежная энергия, как и сексуальная энергия, вырабатывается только женщинами, не в обиду, ни в коем случае мужчинам, да. Но мужчины могут и должны удерживать и приумножать эти деньги и эту денежную энергию. Немножко тоже два слова скажу о том, что ну, на эту тему на самом деле есть целый тренинг. Но э, денежная энергия всегда вырабатывается женщиной. И если мужчина... Ну, мужчина процветает благодаря женщине. Благодаря женщине или благодаря женщине, да? И благодаря женщине. Поэтому э, я решила, что я смогу это сделать. Э, как вы думаете... Смогла я это сделать. И меня, честно скажу, с того момента, с 2008 года меня поднимала вверх и вниз, бросала вниз. Очень было больно и очень э, было обидно. Колбасила по полной программе, но я не отказалась. Я не отказалась, и вселенная меня испытывала, готова ли я действительно к этим деньгам. Оказалось, что готова. После этого много тренингов я проходила. Все тренера говорили, поставь себе 20 тысяч, ну, 50 тысяч, не говори что тысяч, будет тяжелее и тяжелее. Я, знаете, сквозь зубы не откажусь <с> и шла к своей цели. Было тяжело, да, было тяжело, но я шла к своей цели, и, слава богу, я не отказалась, и эти деньги сегодня открыты для меня во Вселенной, доступны для меня во Вселенной, поэтому э, не отказываться от своих цели, не поддаваться чужому мнению, это делаю я. И я предлагаю, если вы хотите достигать своих целей, сделать то же самое. Ну и давайте, наверное, покажу вам... Сейчас... Давайте так, запишите себе, да, первый пункт, что нам нужно сделать. Во-первых, прописать, прописать свои цели, что мы хотим за 2019 год. Далее. Затем заходим в интернет, находим картинки... И обязательно внимательно рассматриваем каждую картинку. Важны все детали на этой картинке. Я каждый сектор сейчас расскажу, в каком секторе что должно быть. И эти картинки должны четко отражать то, что вы хотите. Вот прям четко-четко, без всяких дополнительных деталей. Да? Выбирать нужно картинки только те, которые отзываются вам внутренние. То есть вы должны их чувствовать, эмоционально приносить вам радость эти картинки, да, обязательно нужно выбрать свою фотографию, одну фотографию, которая будет в центре карты, где вы улыбаетесь и где вы счастливы. Именно счастливы были такие моменты. Если у вас вдруг такой картинки нету, фотографии нету, то вам нужно, ну, не знаю, обычно мы радуемся искренне там, счастливы тогда, когда наши друзья рядом или дети какие-то близкие, да, поэтому нужно друг друга попросить, и обычно это, ну, на семинарах тоже делается, да, на семейных торжествах, чтобы все друг друга фотографировали. Вот фотография со стороны, всегда четко отражает, и, ну, не наигранная, скажем, улыбка, да? Вот такую фотографию надо найти обязательно. Она должна быть яркая, красивая, такая, что вы посмотрели, и вы понимаете, что внутри у вас счастье, что ваше лицо отражает счастье. Вот такая фотография нужна. Итак, нужно купить ватман, лист ватмана. Обязательно приобрести цветную бумагу, которую мы приклеим на ватман. Сейчас еще раз открою, наверное, демонстрацию экрана. Так, Видно, да, мой экран? Вот, э <свят> вот, вот смотрите, это лист Ватмана. Мы разбиваем наш Ватман на 9 секторов. И <свят> эти сектора, в эти сектора приклеим вот эти вот, цвет бумаги. Вот единственный нюанс вот черный цвет, не для всех. Э положиться, э, как мой, да, вот я свой, типа, на своей карте поменяла черный цвет на другой, вы можете поменять на любой другой, если вам черный, скажем так, не режет глаз, да, не режет душу вашу, то вы можете оставить, да, черный цвет, это по э, китайской метафизике, это вода, а карьера как бы соответствует, но мне не, не идет, не пошел, и для меня он неблагоприятен, поэтому я поменяла. Можете записать себе, какие цвета, в каком секторе. И я сейчас вам скажу, что нужно туда приклеивать. Да. И еще такой нюанс. да, вот Раньше э, было принято то, что э, делали карту желаний там, в группе, с командой, где-то в общественных местах. Лучше этого не делать. Сейчас... Э, Время перемен и совсем другое, другая энергетика должна быть. Карту желаний лучше делать одному. Даже не со второй половинкой лучше делать это одному, потому что э, думать, чувствовать, обязательно надо прочувствовать каждый сектор, каждую картинку выбрать самому, прочувствовать это. И приклеивая, нужно э, ощутить, вот например, сектор богатства, что вы туда приклеиваете, да, и чувства какие-то вызывает, да, приклеивать картинки обязательно нужно те, которые вам нравятся, ни в коем случае, ну, дальше расскажу, что не нужно делать, а сейчас хочу сказать, что в секторе богатства Юго-Восток, да, это богатство, изобилие, благосостояние, процветание, можете записать себе, цвет сиреневый, это Юго-Восток, и картинки какие нужно, пачки денег, например, да, там бог, бог, бог богатства есть такое можно тоже найти в интернете, но это кому пойдет, да? у меня, я этим занимаюсь, мне да. это идет. Ну, например, биткоин, например, да, поскольку мы занимаемся криптовалютой, да, ни в коем случае не приклеивать картинки летящих денег с крыльями, которые на вас сыпятся, да, это нельзя делать. Деньги будут вокруг вас, но только не у вас. Следующий сектор – слава, известность, репутация, цвет красный – это юг. Сюда можно приклеивать, э, как вы себя видите известным человеком, да? э, там, не знаю, красную дорожку, например, да, в красивом платье, если это девушка, да, там, и по, по, по которому вы поднимаетесь вверх, да, не знаю, какой-то зал аудитории, где вас приветствуют. То есть все, что касается славы, как вы это себе представляете – а, нужно туда приклеивать следующий сектор это любовь брак партнерство супружество секс и так далее а, значит сюда можно приклеить это юго-запад сюда можно приклеивать мужчину и женщину счастливых улыбающихся не нужно клеить фотографии где руки вот так скрещены там ну, есть да такие фотографии. не нужно Никаких крестов, замков, цепей, вообще абсолютно какие вещи не принимаются, нельзя. Дальше семья, сектор семья – это восток, зеленый цвет, может быть вот таким ярким, может быть приглушенным. Сюда можно приклеить фотографию большой дружной семьи, да но обязательно запомните, нельзя фотографию реальных людей клеить, нельзя ни ваших детей, ни родителей, ни вашей семьи не приклеиваться. Нейтральные фотографии какие-то, потому что а, энергетика разная. И тоже к сектору славы, тоже а, скажу, вернусь, а, некоторые люди приклеивают сюда фотографии знаменитостей всяких. Да? Я вам так скажу, это не надо делать, потому что у этих знаменитостей, артистов, да, своя энергетика. Как мы знаем, многие из них... Ну, алкоголь, наркотики грешат разными всякими недостатками. Не нужно вам притягивать эти энергии в свою жизнь. Это очень мощно работает, очень мощно работает. И это проверено, если у кого-то это mm -hmm. есть, вот знаменитости, да, вот, вот это все вся энергия накладывается. Вселенная не знает. Вы, вы поставили эту картинку, она к вам это притянет, поэтому воздержитесь. Ну и сектор здоровья, центр. Вот сюда нужно приклеить свою фотографию прямо в центре. Красивую, яркую, четко видны глаза в очках, чтобы вы не были... Э, глаза должны сиять, улыбаться и так далее. Да? Вот вокруг своей фотографии можно приклеить, например... Ну, не знаю, вот э, я себе там поставила... Э, Правильное питание, например, да, там, э, какие-то занятия, там, спортом, хотя спорт как, как бы категорически не воспринимаю я. Я уже вроде, вот, знаете, да, вы все, что я ходила, познакомилась с и так далее, но идет внутреннее сопротивление, все должно быть правильно, да, и карта работает просто мистически, потому что я все думала, как же мне, вот мне, ну, я понимаю, что мне нужно спросить, я это точно знаю но я хожу в фитнес-центр, у меня идет сопротивление. Я лентяйка, мне не нужны вот эти интенсивные занятия и так далее, да. И я стала ставить себе центр, ну, сектор здоровья, и я стала думать, что же мне нужно, вот как же мне прийти к своей цели. И знаете, пришла мысль, ну, вот йога, да, классно. Мне это легло, я приклеила сюда картинку, что я занимаюсь йогой. Далее, знаете, такое в творчество перешла, и мне такое пришло свыше тоже, да, озарение, что я могу заниматься танцами, это тоже сжигает а, калории и так далее, да, это тоже полезно, это тоже своего рода зарядка, там гимнастика и так далее. И а, я зашла буквально дня 4, наверное, назад в интернет, ну, просто в Facebook перестала какие-то страницы, и появилась рекламка а, занятия там, танцами в Алматы. Я щелкнул на эту кнопку. Я говорю, мне как раз надо записаться на танцы. Я стала э, смотреть, и там написано «Йога, классно, и йога мне нужна». Я дальше стала листать, зашла на их сайт, взяла телефон и тут же набрала. Набрала номер телефона, не ответил никто. Ну, хорошо, потом я дальше стала читать-читать, и тут у меня интернет глюкнул, все, все выбилось. Я зашла опять искать этот сайт. Не поверите, сайта нету. В Фейсбуке <смех> никто ничего про это не знает. Я набрала телефон, я звонила им 5 дней, никто не отвечал. Наконец, вчера ответила девушка, и мне, я говорю, у вас танцы, я хочу записаться. Она говорит, да. Я говорю, а скажите, а йога есть? Есть. И я говорю, а я в Фейсбуке тоже тогда прочитала, что у них какие-то практики. И я такой, знаете, на подсознательном уровне, мой голос такой, знаете, стал заговорческим, какой-то прийти, тихо. Я говорю, а практики есть у вас? Ну, какие-то суфистики, например. Я не знаю, почему я это спросила. А На той стороне телефона, провода, девушка замолчала, через секунду говорит, а откуда вы знаете, вы у нас были? Я говорю, нет, но хочу. Она говорит, э, я говорю, дайте мне свой сайт, я смотрела, она говорит, нет, у нас сайта нет. Я говорю, ну реклама на Фейсбуке, она говорит, и рекламы нет, у нас вообще никакого, никакой рекламы нет, у нас только на дверях висит табличка, что танцы и йога. Ну вот как можно это объяснить? Крутой клуб, там есть суфийские практики, которые я искала, танцы суфийские, и йога, и все, что мне нужно, я в этом клубе нашла, и цена очень-очень хорошая куда я начну ходить завтра, у меня пробный урок, я туда иду вечером завтра заниматься. Это о том, что вот все во Вселенной помогает и делает то, что нужно. Поэтому вот в центре, где здоровье, вот сделать, сначала подумайте, что вам, не просто я скину вес, да, а что, что ложится вам, что нужно вам, чтобы это было вам кайфово. Вот если меня это напрягает, есть внутреннее отторжение, вот ну я не могу это делать. У меня вообще последние годы, знаете, все на ощущениях. Если я не чувствую, если у меня это не ложится в мое сердце, то я все, отторжение полное идет. И это в любой сфере моей жизни, как в семье, как в бизнесе, как в партнер, точно так же и везде. Поэтому карта желания – это ну, очень серьезная вещь. И вот нельзя просто взять и наклеить какую-то картинку. Обязательно подумайте о том, что фотография должна быть хорошая ваша, чтобы карта желания видела, кто хозяин этой карты. Не должно быть на вашей фотографии ваших родственников, друзей, детей, собачки или чего-то еще. Не должно быть. Поехали дальше. Сектор творчества, мудрость, будущие там, так, дети, к детям. Сектор творчества, будущие дети, проекты и начинания и хобби. Вот сюда, например, ну, я наклеила там танцы, если вы не хотите своих детей, ну, то есть вы не планируете заводить или рожать себе новых детей своих, да, то детей сюда клеить не нужно. А сюда лучше нужно хобби, проекты, там, какие-то бизнес-проекты, свое хобби, увлечения и так далее. Если нужно, нужно вам рожать детей, то сюда, да, и оно очень сильно работает, а у вас они, эти дети, обязательно появятся. вот этот сектор очень мощный в плане детей. Следующий сектор – это знание, духовность, мудрость, да, это северо-восток. Сюда же э, можно отнести э, образование, да, обучение. И сюда тоже э, можно э, вклеить то, что вы, например, вот я себе вклеила, там, изучение английского языка, к которому я иду уже много-много лет, и э, здесь оно у меня есть. Я вам чуть позже покажу свою карту, да. Э, к сектору карьера – Относится это север, это четкий север. И здесь относится работа, карьера, бизнес, там не знаю, какая-то профессия. Если вы наемный работник, то продвижение по карьерной лестнице и так далее. Все, что касается работы и бизнеса, и здесь нужны картинки, которые знаете, если вы хотите, например, отельный бизнес, то надо приклеить отель там с большим количеством посетителей, да, клиентов. Если э, ваш, вы строите сетевой бизнес, значит, вам нужно, ну, какую-то команду приклеить. Но, опять же, это не должно быть фотографии реальных людей. Хорошо? Поэтому команда по всему миру и так далее. Э, я, например, себе приклеила сюда картинку, где я сижу на берегу моря с компьютером, и это вся моя работа. Мне хочется уже так. Поэтому вы можете для себя выбирать вот то, что ложится вам. Обязательно ощущение внутреннее, слушать и чувствовать себя. И сектор помощники, путешествия. Это серый цвет, это друзья, это наставники, это все, что касается наших команд или поездок. Uh, все это очень сильно работает, я вам, uh, вы приклеите картинки, плюс еще можно будет там написать то, что вы хотите, это картинки, где много людей, если это команда, да, или там, uh, не знаю, люди, которые вам могут помогать, там бизнесмены какие-то, если у вас какой-то бизнес конкретный, да, то есть все, что касается помощи, поддержки, друзей, все, что, вот все сюда. И под, именно вот в этом секторе в сером, под картинками, которые вы наклеите, надо обязательно, вы выбираете сами, под картинкой обязательно написать, что они, они он, ну или она, да, помогают мне, в например, да, и дальше в продвижении там, команды, там, не знаю, в бизнесе, в достижении целей, еще чего-то, да, они, помогают мне, и дальше вы пишите, что вам нужно, в чем нужна помощь, да, повесить свою карту, э, нужно, давайте я тогда открою сначала картинки, и, значит, вот карта, да, вот видно или увеличить, видно, я думаю. Вот сектора расположены вот так, вот моя фотография по центру, да, здесь у меня и янь здесь правильное питание, йога и так далее, все, что мне нужно, да, соответственно, вот эти картинки мы клеим в эти сектора, вот, например, сектор богатства, у меня картинка, да, вот лопатой загребаю доллары, да, или вот бог богатства. Если нужно, я все эти картинки могу скинуть, они в интернете тоже есть. Я хочу не только в долларах получать доход, но еще и в евро. Да? Далее, у меня есть биткоин. Да? У кого-то богатство ассоциируется, а, видно да, мой экран? У кого-то богатство ассоциируется вот с машиной, да? у кого-то это дом. Вы сами выбираете, что для вас богатство и клеите в этот сектор. Далее, сектор славы, вот у меня такая картинка, а, такая картинка, корона, для женщин актуально, да, мы хотим эту корону носить. А далее, можно вот такую картинку взять, это все, что касается славы. А дальше, любовь, что мы, на берегу моря, мужчина и женщина счастливы, или вот такая картинка. Или вот такая картинка. Это все, что взяла себе я, вы можете брать абсолютно другое. Я просто показываю вам пример моей, да, моих картинок, моей э, карты. Э, там, где сектор семья, я взяла вот такой уютный дом, Новый год, каминчик, где тепло, уютно и классно, да? э, Вот такая картинка большой дружной семьи. Сейчас немножко я ее увеличу, чтобы видно было. Я не знаю, кто эти люди, но это, это как бы как картинка с нейтральной, да. Я взяла себе, чтобы было много детей, внуков и так далее. Вот такую картинку я взяла, опять же, мечтаю о том, что мой сын женится. Я не э, загадываю желание для сына. Я загадываю желание для того, чтобы в моем свадьбе была свадьба, в моем доме была свадьба для моего сына. И обязательно загадываем желание только для себя. Я очень хочу, чтобы мой младший сын поступил учиться, он планирует в этом году поехать за границу, и вот для него обучение деньгам, вообще обучение жизни вот, я для себя как бы есть, поставила. Да? Далее, в секторе дети и творчества я поставила картиночку. С детьми, я не собираюсь заводить себе, рожать детей, но э, для меня это внуки, да? Вот центр, э, вот э, танго, да, я взяла себе, я буду заниматься танцами. Это творчество, дети, вот сектор, да. Э, далее, сектор знания. Какие картинки я взяла? Вот, изучение английского языка. Do you speak English меня спрашивают? Я говорю, yes, я знаю английский язык, и я его буду знать. Я очень увлекаюсь Бадзи, я уже вам говорила, это китайская метафизика. Я еще хочу больше дальше изучать и стать еще больше профессионалом. То есть вот для меня это в секторе знания, мудрость, это все относится туда. Я для себя это взяла. Ну и, естественно, книга денег, книга бизнеса, которую я хочу. Изучаю уже много лет, достигаю успеха и хочу продолжать это делать. Вот так. Дальше, поехали дальше. А, карьера. Здесь у меня много чего. Если помещается на вашей карте, значит, вы можете брать все и клеить. Я что-то приклеила, что-то нет. Вот на горе, на вершине стою. Победа для меня, да, вот такая карьерная лестница а, с денежками. Я для себя взяла, и она для меня актуальна. Тоже я ее поставила в сектор. А, можно в сектор славы или можно в сектор... А, Карьера поставить, вот эта команда моя большая, дружная, международная, да, тоже это нейтральные люди, это не люди, знакомые мне. Далее вот такую картинку, она мне очень понравилась, да, это карьера. Вот карьера еще у меня вот такая есть картинка, где я на вершинке этой лестницы, да, прыгаю от счастья. Ну и вот для меня основной, конечно, вот такая работа, вот такая карьера, вот этот бизнес меня устраивает, чтобы было море рядышком, я очень хочу жить в море и работать вот так удаленно, наслаждаясь тем, что я делаю, вот это вы можете для себя там выбирать, да, соответственно, там в одном из наших бизнесов есть квалификация Diamond, Platinum Diamond, я хочу ее достичь, она у меня в карте желаний есть, ну и вот такая картинка, которая мне очень понравилась, где есть все, что мне нужно, цель жизни, мудрость, самоосознание, любовь, рост и так далее. Все, что нужно человеку, мне в данном случае. Да? Ну и сектор путешествия. Здесь у меня вот такой мир с поездками, всякие морские круизы. Здесь есть Париж, здесь есть Италия. Здесь есть Америка и многие другие страны. Здесь я прям написала, в какие страны я хочу попасть, в какие города есть помощники, команда, которые мне помогают, поддерживают. И я прям написала: команда помогает мне в продвижении моих проектов, в создании большой международной команды. Мы очень дружные. И все, все абсолютно это можно прописать. Вот, как вы на карте после того, как вы приклеили картинку. Если с этим понятно, сейчас я... Э, так, давайте э, расскажу. да? Вот мы создали карту, она у нас есть. И далее я хочу сказать вам о том, где нужно повесить карте, эту карту желаний. Да? Идеальное место — это спальня. <coughs> Вашу карту желаний не должны видеть чужие глаза чужие люди. Понятно, если нет условий, там в одной комнате вы живете, конечно, можно повесить там, где вам удобно, но повесить так, чтобы, скажем так, не часто она попадала в глаза тем людям, которые, ну, приходят к вам, например, да, у меня она висит в спальне, сбоку от моей кровати, я просыпаюсь ее вижу, я засыпаю ее вижу, то есть вот она у меня вот так, и ее никто, ну, понятно, домочаться, кто с вами живет, понятно, они видят и это, ну, ничего страшного. Но чужим людям лучше это не видеть. А дальше. Табу и ошибки в создании карты. Конечно, есть такие, табу, есть такие ошибки, которые многие люди совершают. А эти ошибки лучше избежать и не совершать, чтобы ваша жизнь не повернулась вообще в прямо в противоположную сторону, чтобы карта не навредила вам вместо того, чтобы помочь вам достигать цели. Те, кто деньги и богатство, я уже сказала, да, те, в секторе деньги клеить нельзя никакие вообще картинки, которые, знаете, банковские карты. Ни в коем случае клеить не надо, потому что банковские карты бывают дебетовые, кредитовые, и вы не знаете, что за карта на картинке, которую вы нашли, да, например. И э, я вам так скажу, любые, любой кредит, взятый когда-то, да, это деньги взятые из будущего. И этих денег не будет хватать в том самом будущем. Поэтому кредит есть, ну, по возможности, если вы взяли, быстро погасите. Если можете не брать, то не брать категорически. Это деньги, ну, не ваши вашего будущего. Они будут у вас в будущем, поэтому кредит, я категорически против всяких кредитов, да? Поэтому э, дальше не рекомендую также картинки брать летящих денег, например, с крыльями всяких, падающих дерево на вас, да, э, эти, или, или есть картинки, знаете, вот из трубы вылетают деньги, да? вот, вот это не надо. Э, вот стопки денег, например, там, в кошельке, на столе, не знаю, дома, вот это, это бы идеально, да, это ваше иначе деньги будут вокруг вас они а у вас дальше сектор славы и карьера я уже говорила не нужно клеить изображение звездных лиц у них своя энергетика своя жизнь свои недостатки чтобы это не отразилось в вашей жизни избегаем этого да? сектор любовь ни в коем случае не клеить картинки где руки трещины как я уже сказала да избегать всяких замков цепей Нельзя ни в коем случае. Это скованность вашей жизни, это закрытые дороги, закрытые ну, несовершенные сделки и так далее. Работа и карьера в этом секторе обязательно позитивные картинки. Такие картинки выбирать, которые, которые будут вас радовать. Вот вы посмотрели, вот вы хотите этого обязательно. Еще раз да, обострю внимание. Каждая картинка должна отражать ваши внутренние чувства вот эмоционально прочувствовать это надо. Это очень важно. Каждая картинка, вот рассмотрите, вы выбрали картинку, рассмотрите прям точечно, да, что на картинке, например, правильное питание. Если там много фруктов, и какой-то один фрукт вам не подходит, а он у вас там есть, ну, это будет нехорошо, да. Поэтому вот прям детально рассматриваем каждую картинку. Если говорить про карьеру, работу, бизнес, да, то картинки должны быть позитивные, бизнес, который... Ну, на работе мы проводим, бизнес занимает очень много времени, да? для семьи, для детей обычно остается меньше времени, и этот бизнес должен нас устраивать, быть комфортным. Когда вы выбираете картинку, если у вас офис, например, то вы выбираете картинку большого, просторного, светлого офиса, да, например, или мягкого офиса, где мягкие диваны, там, кофе и так далее, да, или, например, там, красивая кухня, где вы проводите встречу. Все, все нужно э, выбирать очень четко, и обязательно писать в секторе богатства, э, карьера, например, тоже можно, да, сумма, сумма денег, например, там хочу миллион долларов, да э, написать. Но опять же, писать реальную цель, там, к примеру, если вы 100 долларов зарабатываете, то реально выбирать, да, реально писать. И написать можно такую фразу: Я себе это сделала, деньги приходят в мою жизнь. Легко. Или деньги приходят в мой бизнес, легко. Сектор семья, естественно, опять же, нейтральные картинки семьи, как вы ее себе Даже если у меня есть случай, когда человек мне говорит, мне семью не надо, я в этот сектор ничего клеить не буду, типа они живут своей жизнью и все. Даже если это так, все равно наклеить картинку семейной, там, не знаю, семейного ужина, например, нужно. Как бы там ни было, семья влияет очень сильно на нашу энергию. Ну и центральный сектор, я уже сказала, очки не должны быть, ваша фотография должна быть яркая, четкая, красивая. Если эта фотография общая с кем-то, ни в коем случае нельзя вырезать себя из этой фотографии. Нельзя. Сделайте себе другую фотографию, пожалуйста, где вы только в единственном числе красивые, улыбающиеся, счастливые. Ну и, собственно говоря... Фактически это все. Я вам сейчас покажу еще, как запустить карту. Все уже ну, разобрали. Да, если есть вопросы, давайте мне прочитайте вопросы, а я потом дальше про запуск карты расскажу. Есть какие-то уже вопросы? Сереж, Наташа, вы могли бы посмотреть в Ютубе вопросы, чтобы я не сворачивал экран, потому что записываю? Да, здесь один ответили любовь, правильно? Угу. Услышала, Севар? На Ютубе. Ага, сейчас. На Ютубе вопрос: что означает розовый цвет? Ну, и Оля ей ответила любовь, да, на карте? Да, да. Вот она, вот он, сектор, любовь. Вот он. Единственное, чтобы я бы поменяла, это черный цвет. Вот это, это то, что как мне, да? Я поменяла у себя черный цвет, а вы уже сами по ощущениям. Если хотите оставить, оставляем черный цвет. Если нет, я его поменяла, например, на коричневый. можно на оранжевый поменять, как вы сами решите. И вот центр, например, здоровья и дети, тоже можно местами поменять. У меня белый центр, а желтый дети. Это все, что можно поменять, остальное не трогать. Это вот это вот эти цвета на этот год. А, в следующем году они могут поменяться. Более того, все, каждый год меняется дата создания карты, да. Есть разные нюансы, они каждый год разные. Поэтому сейчас вот эти цвета, сегодня на этот год вот эти цвета, и можно вот это уже брать и применять. Нету больше вопросов? Больше нет вопросов, может еще напишет кто-то, потому что нас смотрят, сколько человек здесь. Шесть лайков уже поставили. А, видно, 57, а, 57 человек. человек. Ребята, задавайте О, вопросы. Я просто думаю, что из-за того, что понедельник, рабочий день, но мы не хотели переносить, поэтому по скрытой ссылке, друзья, кому вы считаете нужным, дайте, дайте доступ, пусть посмотрят партнеры. И я думаю, может быть, вопросы будут позадавать в командном чате. Если я будет... думаю... Да. Ну, если будут вопросы, пишите, да, давай озвучиваю. Ага. Есть вопросы? Он звучит так. Можно написать количество дохода? Нужно. Нужно. В секторе богатства и в секторе карьеры. Я написала в секторе богатства. Севара, у меня еще вопрос. Я когда-то делала карту желаний, и было нам озвучено на тренинге, да, что сначала нужно написать цифры, там цели, а сверху клеить фотографии. Хочу, чтобы ты уточнила. Ты сказала, что сначала наклеить, потом можно написать. Как правильно, по-твоему? Вот смотри, ну как я делаю, как у меня да, работает. В основном карты желаний цвета вот эти не выбирают. То есть она белая в основном, на белом вакуане все делают. Почему это делать? На карте желаний не должно быть пустого места. У меня, например, есть пустые места, и я это целенаправленно, скажем так, делаю, не заполняю, не забиваю полностью. Во-первых, вселенная должна четко видеть, что мне нужно. Если у меня весь сектор будет забит невозможным количеством фотографий, ну, это будет сложно да, для выполнения. Поэтому цвет, он, цвет уже автоматически отражает, что тебе нужно. Если даже пустая часть есть, я сейчас открою свою карту, и вы посмотрите, вот она, своя, моя карта. Я ее не показываю никому, но ладно, уже вам покажу. Сейчас увеличу. Смотрите, вот, вот смотрите, сектор богатства, сиреневый цвет у меня... Здесь есть пустые места. Почему я это делаю? В течение года есть дни, когда можно сюда доклеивать, потому что мы же не роботы, у нас каждый день появляются какие-то новые желания, какие-то новые цели. Да? Мы стремимся к одному или другому. Пустое место на обычном белом ватме не должно оставаться. Это пробелы в вашей жизни. Но если цвет внутри, под картинками есть, это не пробел, это привлечение богатства, концентрация вселенной на этом цвете, на богатстве, например, да, или на здоровье, да, поэтому вот э, здесь можно вот так, и после того, как я наклеила картинки, вот здесь видно, да, цифра, например, сейчас я увеличу и покажу, да, вот у меня в, почти везде на моей карте написано 168, видите, да, вот здесь, здесь много где, 168 – это цифра… Полное процветание в нашей жизни, изобилие процветания. И писать ее обязательно нужно вот так, с наклоном. Цифра 1 ниже, 6 выше, 8 выше. Понятно, да? Вот так она идет. После того, как я наклеила картинки, я написала везде, где мне нужно цифру 168. Это первое. Далее, вот здесь в центре опять же написала «Мой успешный 2019 год». И чуть ниже для Вселенной я написала, да будет так, все, что на этой карте, все, что на этой карте, все мое, все сбудется. И я вам сейчас даже покажу, что у меня, вот смотрите, увеличу чуть-чуть, у меня, я запустила карту, я скажу сейчас, как это делается. Вот у меня карта, вот смотрите, мое желание исполнено. Первое. И вот здесь еще одно, мое желание исполнено. Это специальный стикер, посыл во вселенную, что да, это есть, поехали дальше. Я это получила, поехали дальше исполнять. Этот стикер с китайскими иероглифами я тоже вам дам, отправлю. И цвета отправлю, да, если нужно, картинки отправлю. Сначала клеим картинку цвет на ватман, потом картинки, потом пишем все, что нам нужно. Ну, я так делаю, я ни в коем случае не претендую, что я э, истина в, в конечной инстанции, но то, что я делаю, Сережа, вот это вот то, что я делаю и то, что у меня работает. Да? Вот, например, «do you speak English?» – говоришь ли ты на английском? Я написала, приклеила картинку, сверху написала «yes, да, я говорю на английском» и «да будет так, пусть я в этом году заговорю уже в конце концов». Севара, есть, ну, еще вот раз. У меня вот так. Угу. Смотри, уточните. Значит, ты на белый лист ватмана наклеиваешь сначала ну, бум... цветную бумагу и уже на нее выбираешь фотки. Да. Все, Картинки. Понял. И вот в течение года можно доклеивать, вот, где пустые места, я целенаправленно их оставила, потому что, опять же, да, повторюсь, Вселенная должна четко видеть, что мне нужно, вот здесь я, например, биткоин, Да, тысячу биткоинов я написала, что мне нужно четко тысячу биткоинов. Если завтра моя цель – там изменится или корректировки, я вот здесь приклею, не знаю, грубо платинкоин и напишу там 100 тысяч платинкоинов. Например, да, есть место, куда это можно доделывать, докладывать. А, ну вот поэтому. Okay, Окей, Сивар, можно... важно. Да, У меня еще вопрос, Уже что не совпадает немножко с тем, что я слышал. Смотри, значит, свою фотографию можно приклеивать только в секторе здоровья. Правильно я понял? Дальше да. фотографии да, должны да. быть все нейтральные. Да. С другой стороны, смотри, получается, мы не клеим каких-то звезд, но клеим нейтральных людей. Мы же не знаем, кто они, как да. вот для себя это да. объяснить. Да, для, для вот, например, сектор семья. Вот смотри, нейтральная картинка, да? Для вселенной это про. Я написала моя большая дружная семья. Вот увеличу, посмотришь, да, вот еще, еще, еще вот она. Моя большая дружная семья, да? Или вот здесь написала свадьба, там свадьба в моем доме, свадьба сына, там, например, да? Или вот картинка внуки. То, что мне нужно, я сделала, написала, еще подтвердила тем, что я написала. И для Вселенной это просто семья. Ну, большая дружная семья, например, да, или внуки, да, или там друзья, или команда. Если это конкретные люди, которых там ты знаешь, кто это, и клеишь туда, то энергетика этих людей перекладывается на тебя. Вот это не надо делать. Окей. И в карьере нигде, в общем, в бизнесе, в карьере да. клеишь нейтральных людей. В секторе здоровья свою фото. Да. Да, вот. только в центре, а фотография должна быть прям четкая, четкая, хорошая, большая, и а, что Вселенная видела, кто хозяин этой карты, кому это все нужно дать. И, соответственно, все это будет стекаться к тебе. Все понятно, спасибо. Еще вопросики есть. Вопросы есть, давай. Да. Значит, Валерий пишет такой вопрос: почему карта только на год? Тут очень конкретное желание видимо, реально небольшое. Сколько карт делает? Если цели большие и явно требуют больше времени, тогда как? Такие цели тоже есть, я уже говорила, да, если вот какая-то цель не выполнена в этом году, у меня, например, тоже есть такие, да, я или сохраняю эту карту на следующий год, я, ну, ее надо, когда карта вот сразу остановлюсь, поскольку начал, да, вот прошел 19 год, в конце этого 19-го года или в начале следующего есть даты, когда нужно делать новую если эта карта отработала и все исполнено, я, значит, благодарю эту карту, как с живым человеком, с живым существом разговариваю, благодарю за то, что ты есть, исполнила все мои желания, отпускаю тебя во вселенной, все, взяли, сожгли пепел, там, воду обычно. Да, если вы хотите сохранить ее, вам что-то не исполнилось, вы ее сохраняете, параллельно делая другую на следующий год. Uh, у меня то, что не сохранилось, я переношу эти цели, вот перенесла в данном случае на эту карту эти три цели на эту карту, ту карту поблагодарила и отпустила. Uh, есть, кстати, очень хороший вопрос, я хотела об этом сказать, но забыла. Есть цели конкретно, например, на покупку дома. И сейчас для вас эта идея фикс. Вы делаете карту, всю карту на покупку дома. Для этого нужно тоже выбирать дату. Если нужно, напишите мне в личку, я вам дам дату. И вы делаете так, точно так же фотографию в центре себя, вокруг все детали вашего дома, только дом. Не разбивать на сектора. Карта должна быть вся заклеена, полностью не должно быть пробелов. Кухня, спальня, какой шкаф, какая там ванна, все-все-все вокруг вас должно быть говорить о доме. И эта карта тоже будет работать несколько лет, если вы будете идти долго, да, если это быстро, значит, вы ее отработали, получили все, что вы хотели, отпустили, все. Ответила на вопрос? Да. Тивара, я заметила, что ага. на карте написано все красным цветом. Это просто твой любимый цвет или это что-то важное для карты? Ну, я уже, да, говорила в берете фломастер, которым вы пишете, для себя тот, который вам сейчас, скажем, пошел, да, мне э, захотелось написать красным, вы можете написать желтым, синим, зеленым, каким угодно, можно черным, можно синим, какой цвет вам сейчас ложится, э, скажем, в руки и в сердце, вот это ваш цвет сейчас для меня вот был красный. У меня даже цвета на этой карте э, размещены немножко по-другому, другие цвета, но я для себя вот индивидуально под свою дату рождения брала, считала и брала цвета, поэтому, но общая для всех это та картинка, которую я вот давала, да, вам? Так, есть вопросы еще? Ирина Васильевна. Картинки нужно наклеить на цветную бумагу? Ответили, Да, да. да. Берете белый ватман, Клеите по секторам 9 секторов цвета, которые я вам дала, еще скину, если нужно, но в чат куда-то скину, да. Клеите цветную бумагу везде, все, заклеили. Когда вы клеите, вы там для себя это, понятно, там лучше это делать одному, я сказала, да, можно включить тихую медленную какую-то музыку, чтобы настроиться, да. И сектор богатства, клеите сиреневый цвет и для себя там запускаете этот сектор богатства там, Юго-Восток принесет в 2019 году мне богатство в виде, и дальше клеите картинку, там, миллионы долларов, там, тысяча биткоинов, что-то еще. Наклеили, но сначала полностью все цвета заклеиваем. И при наклейке картинок тоже, конечно, настраиваемся на эти картинки и говорим ну, то, что мы хотим. Хорошо? Ну, это очень важно, правда, по ощущениям обязательно вот это делать на внутреннем ощущении. Если ура-ура там толпой это делать, ну, как бы... Конечно, это сработает, но не так должно было быть. Вот так. Как раз ты ответила на вопрос. Вот, Резива. Она говорит, часто нужно писать реальные цифры. Например, я хочу тысячу евро в месяц. Я могу так написать? Да, да, даже нужно так написать. Сивара, ты говорила, что есть конкретная <къем> дата, когда очень комфортно это делать. По-моему, ты озвучила 1 февраля. Ну, ты скажи. Сейчас я открою. Календарь. А, смотрите, 1 февраля – это идеально, идеально хорошая дата, чтобы сделать это. Я сделала свою карту, опять же, по, просчитав свои даты, и выбрала себе <coughs> дату, когда мне нужно было это сделать. Я это сделала, запустила, у меня уже начала она работать, два желания уже сбылось. 1 февраля идеальный день. Простите. Вообще в, в феврале несколько очень хороших дат. Есть 1 февраля, это когда можно и нужно запустить дату. Дальше, кто слышал про ритуал 108 апельсинов, слышал кто-нибудь? Я слышал а, и даже пропустим. делал по твоей рекомендации. Да. 4 февраля это день, когда нужно делать ритуал 108 апельсинов, закатывать 108 апельсинов. Ну, конечно, можно посмеяться над этим. Это немножко такой забавный ритуал, но он работает. Вы не представляете, как. Вообще апельсин я люблю очень апельсины, да. Апельсины это символ процветания, солнца, да, изобилия. Это все, что как бы касается э, изобилия и процветания. И 4 февраля Целый день до полуночи можно сделать ритуал 108 апельсинов. В двух словах расскажу, захотите сделать – делайте. не захотите, но не делайте. Надо купить 108 апельсинов, привезти домой, и не переступая порог, открываем дверь, и это делает мужчина, ну или мальчик, да, открываем дверь и закатываем прям по полу эти 108 апельсинов. 108 апельсинов закатывают и раскатываются по всему дому, по всей квартире. Эти апельсины нельзя собирать сутки. Через по прошествии этих суток, 5 февраля, например, утром, если вы сделали до следующего утра, у вас лежат, можно собрать эти апельсины и кушать. Можно их раздавать, делиться ими только с близкими людьми. Дети, родители, братья, сестры, ну, вот реально близкие люди, да, внуки, а, это, их надо съесть потом. А, поскольку, а, ну, Поскольку мы часто везде ездим, да, не всегда в командировке, например, я могу купить 108 апельсинов в чужом городе, потом куда их девать. Да? Поэтому, например, мы в Москве как-то были с Сергеем и Леной, мы закатывали апельсины, мандарины, ананас. Там 18 штук, например, мандарины, 18 апельсинов, один ананас. Где-то я делала в Москве, я была в командировке, была одна. Не по силам мне было купить столько всего, потому что на следующий день улетать. Я купила один ананас, пришла в гостиницу первый мужчина какой то который попался меня на пути сосед соседнего номера я попросила его закатить одноклассник он конечно честно скажу подумал что я сумасшедшая но мне это было не важно мне нужно было чтобы он это сделал он закатил одноклассника я его поблагодарила зашла в номер и все у него были глаза шальные такие но неважно я сделала поэтому если вы хотите, это нужно сделать, это приносит вам процветание, изобилие на весь будущий год, до, вплоть до китайского Нового года. Там есть, ну, тоже, опять же, нужно загадать, чего вы хотите, все это. Есть, конечно, мантры, которые нужно читать, но можно не заморачиваться, просто загадать желание, закатить и съесть потом все эти фрукты. 3 февраля в этом году, в феврале, три даты есть, которые не очень хорошие, это 3 февраля, 3 февраля, 16 февраля и 28 февраля, когда не рекомендуется заниматься бизнесом, делами, деньгами, не ходить к врачам, к стоматологам, косметологам, и если хотите, запишите эти даты, 3 февраля, 16 февраля и 28 февраля. Опять же, если нужно, напишите мне там в личку, я все это вам текстовом варианте, скину, почитайте внимательно. В эти дни лучше посвятить себя, семье, отдыхать, наслаждаться и так далее. Три дня в этом году, в феврале. Вот. Собственно говоря, это, наверное, все, что я хотела сказать, если есть вопросы, значит, задавайте. Да, еще забыла. Запустить карту. После того, как мы карту сделали, купили цвета, картинки, написали все, что нам нужно, карта готова. Ее надо запустить. Для запуска карты нужно выбрать одно очень-очень легенькое желание. Например, вот я выбрала себе, вот здесь видно, да, наверное, э -э вот, мое желание исполнено. Что я взяла? Я люблю конфеты Рафаэла я купила, пошла специально, я очень их люблю, давно не ела, месяца, на два. Пошла, купила красивую с бантиком коробочку Рафаэла, принесла домой с чувством, с толком, расстановка ее взяла, открыла, заварила себе чай, съела 2-3 конфетки, получила удовольствие, поблагодарила Вселенную, приклеила эти картинки Рафаэллы на карту, можно в любое пустое место, приклеила, сверху приклеила стикер, Мое желание исполнено, сейчас я его открою вам прям побольше, что вы увидели. Приклеила стикер и поблагодарила Вселенную. Все, карта запущена. Вы можете выбрать, ну, не обязательно есть шоколад или конфету, да. Можно выбрать там, например, нарисовать, ой, приклеить картинку или написать, что вы хотите сходить на какой-то фильм в кинотеатр. И после того, как вы посмотрите этот фильм, приклейте этот стикер, что исполнено, да, вы можете выбрать поход, например, в кофейню, не знаю, Starbucks, да, пошли кофе попили, нарисовали себе, написали, картинку приклеили, и потом приклеили стикер. Мое желание исполнено. Это запуск карты. Карту надо обязательно запускать, она, ну, она должна начать двигаться, и все пойдет. Следующее мое желание в этом году, которое исполнено, у меня было, я никогда не была в Одессе, я поставила себе цель там побывать, я уже там была, как вы знаете, прошла Крещение, в Черном море искупалась в день Крещения. Черное море, не слышала такого крика, который я там издавала, но мое желание исполнено. И я приклеила еще, это вот у меня был здесь самолет, ранним утром на рассвете я улетаю в Одессу, я улетела, прилетела и приклеила стикер «Мое желание исполнено». Все. Во вселенную пошел посыл, ага, все, начало работать. первое исполнено, второе исполнено, третье желание поездка в Дубай у меня вот-вот-вот на носу, оно тоже будет, дай бог, исполнено. И таких много желал. вот я сейчас на танцы записала, да, на йогу записала. Как только вы начнете делать какие-то шаги по отношению к своим целям, вот так все начнет происходить. Вот просто, просто я сама удивляюсь тому, как это происходит, поэтому это все, друзья, работает. Если вы захотите, пустите к себе, знаете, во Вселенной изобилие денег, изобилие вообще всего. Вот просто откройте свое сердце, скажите, что я готов принимать, давай. И вам посыпется все. Поэтому принимайте. Закон притяжения гласит, все то, о чем мы думаем и говорим, и делаем, да, все исполняется. Да? Нужно просто направить свою энергию на то, что нам нужно, то, что нам хочется. Естественно, в хороших целях, да, и сейчас я была в Одессе, была на консультации Светланы Михайловны Белоуз, мне, честно, сдвинуло это мозг. Вроде мы все знаем, но она прям открывает глаза. Сейчас, время, я уже много от кого слышала, что сейчас идет квантовый переход. И квантовый переход дает возможность вообще менять все в своей жизни и самое главное меняться самому. Если сам не меняется внутренний энергетический человек, то ну, дальше квантовый переход нам не перейти, вот так скажем. Поэтому на карте карту надо сделать, поблагодарить, что она появилась в нашей жизни, повесить ее, смотреть на нее, ни в коем случае не зацикливаться, ой, не исполнилось, ой, когда исполнится. Ни в коем случае и ночь не молиться на эту карту, не лежать на диване, не глядеть на нее. Надо начать делать, да? И я точно знаю, если вы все это сделаете, отпустите Вселенную и скажете точно знаю что все придет поблагодарите оно все обязательно сбудется и в этот момент конечно я не могу не повторить свою любимую фразу которую мне говорил мой отец ангел пролетающий мимо скажет аминь всем вашим желаниям и они обязательно сбудутся всем мыслям всем желаниям. все придет в вашу жизнь ну скажем так правильно вовремя когда вы к этому готовы поэтому составляйте свою карту Подышите на нее, прочувствуйте ее, и весь мир у ваших ног. У меня все, если нет вопросов, то все. Есть, Варочка. Давай. Вопрос Давай. в секторе помощники. Можно реальных спонсоров фотографии? Нет, реальных людей не надо. Реальных людей не надо. Еще вопросы. По 108 апельсинов, если нет мужчины, тогда что делать? Ты уже отвечала, по-моему, да? да? у меня, ну, если я в командировке, то я ловлю первого павшегося, и он для меня это делает. Если я дома, у меня уже много лет делает это для меня маленький мой сын. Сначала, знаете, дети, интересно, вот, ну, мальчик, найдете мальчика, соседом, не знаю, кого угодно, мужчина. Первое время у меня сын делал, он был маленький, и для него было кайфово закатить эти апельсины, там как футбольные мячи, он закатился, радовал классно. Дальше он уже так с подозрением на меня смотрел, уже постарше, 10-12 лет, уже так смотрит, думает, мама, что ты делаешь, с ума сошла. Сейчас ему 14 лет, и он уже так типа мама побалуется и перестанет, да какие-то игрушки ты играешь, говорит. а старший сын уже понимает, и он так серьезно, перед тем, как скатить он там говорит, мама, давай пожелай, давай я сейчас пожелаю, то есть чем, ну, с возрастом дети меняются, и мы же меняемся, и мне это прикольно наблюдать, как дети это, меняют свое мнение о чем-то, поэтому мужчина, мальчик, дедушка, в каком бы ни был возрасте, вот это мужчина все, надо найти. У меня в этом плане комплекса нет, я говорю, вот кого угодно просто попросить, сказать, нужна помощь, и все. Да звоните, если что, приеду за Катя. не переживайте. Да. Сергей уже это делал, кстати. И я делал, и Паша Дубров делал, многие из нашей команды делали. Сивар, спасибо тебе большое, я думаю, будем останавливаться, Сейчас прошел. Спасибо огромное за то, что ты вот так... По-свойски поделилась, даже карту показала, хотя я знаю, что не часто это надо делать, и не надо вообще, может быть, делать. И если, ребят, принимаем к сведению: кому нравится, исполняем, делаем, наполняем жизнь свою еще какими-то действиями подобными, да, красивыми действиями. И если вопросы будут, что-то там, ну, скорее всего, во время во время делания карты может возникнуть в командном чате, или ну, личку не заваливайте, но каким-то образом, наверное, Сева рассказал, что можно в личку, может кто-то где-то какой-то вопрос конкретный задаст, Напишите, не стесняйтесь, я думаю, что это нужно сделать, всего лишь осталось 1-2 дня, я думаю, мы успеем подготовиться, и когда-то мы похвастаемся этими картами, привезем с собой, может быть, покажем, если, если не спалим сразу ее, когда все сбудется. Хорошо, спасибо всем большое, в записи будет, ссылку давайте своим близким, друзьям. Сережа, Наташа, вопросы к вас есть лично? Нет, все очень понятно, доступно, вот даже Алла Михаленко с Донецка написала, очень интересно, Сивара, благодарю, надо тебя пригласить спикером в наше сообщество. Это, да, я ей давно говорю, надо. доступно, очень легко, просто, и я думаю, это выполнимо, подготовить сейчас фотографии и все это сделать. Обязательно фотографии, друзья. На фотобумаге фотографии должны быть. Вот это работает просто четко. Хорошо, все, тогда выключаемся, да? Всем до встречи. Все, всем спасибо, до свидания.